Ракетные войска стратегического назначения готовят к заступлению на боевое дежурство второй полк межконтинентальных баллистических ракет урсто 100 утэм с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». Шахтные пусковые установки нового полка будут развернуты в составе Ясненского соединения, дислоцированного в Оренбургской области. В настоящее время в Ясненской дивизии уже развернут первый полк с «Авангардами». Первые две межконтинентальные баллистические ракеты урсто 100 утэм оснащенные гиперзвуковым планирующим боевым блоком, заступили на опытно-боевое дежурство в конце 2019 года. Через год, в декабре 2020, к ним присоединились еще две МБР с авангардами. Теперь принято решение о развертывании второго полка и все там же, в Оренбургских степях. По словам источника, знакомого с ситуацией, новые шахтные установки и командный пункт будут развернуты в составе Ясненской, Домбаровской, дивизии РВСН до конца этого года. Количество ракет, планируемых к постановке на боевое дежурство пока не раскрывается. Существующими планами предусмотрено, что второй полк авангардов в составе шахтных пусковых установок и командного пункта полка 13-й ракетной дивизии РВСН заступит на боевое дежурство ориентировочно в декабре 2022 года. Приводит ТАСС слова источника. Оренбургские ракетчики готовы к перевооружению второго полка. Они успешно прошли переобучение и готовы к выполнению поставленных задач. Работы идут по графику. В настоящее время доля новой военной техники в ракетных войсках стратегического назначения составила 83% и продолжает расти. В Оренбургской области «Авангарда» заменили воеводы, заняв их место в шахтах. Главное отличие новых ракет – скорость. Они могут разгоняться до первой космической, что составляет 27 махов. Боевой блок «Авангарда» может маневрировать на гиперзвуке. Именно это делает его неуязвимым. Новейший комплекс способен преодолеть любую противоракетную оборону. Ранее сообщалось, что на первом этапе РВСН развернет два полка с «Авангардами», в каждом из которых будет по шести МБР шахтного базирования. В настоящее время носителями гиперзвуковых блоков «Авангард» являются межконтинентальные баллистические ракеты «Урстоэнутам», в дальнейшем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты «Сармат», испытания которых должны завершиться в этом году.